В рамках рабочего визита в Республику Татарстан, целью которого было знакомство с реализацией проекта «Ментальное здоровье». Помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин посетил специальный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе» Казанского федерального университета. О концепции детского сада гостям рассказала заведующая Эльвира садреддинова Она сообщила, что детсад реализует модель, междисциплинарного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей. Уникальность проекта заключается в объединении усилий ученых и специалистов детсада с целью разработки эффективных технологий, успешной социализации, реабилитации, абилитации ребенка с раз, а также консультирования семей. В процессе знакомства с инфраструктурой детского сада гости задавали интересующих вопросы представителям вуза и сотрудникам детского сада, а также, обсуждали возможные варианты взаимодействия. Безусловно, я поддерживаю со всех, со всех сил любую науку в направлении аутизма и то, что у вас это есть, это совершенно Прекрасно и как раз ну, Детский сад рассчитан на посещение 50 детей. Они находятся в саду 5 часов для смены. С 7.30 до 12.30. И с 13.30 до 18.30. В каждой группе не более пяти детей. Таким образом предусмотрено функционирование 10 групп коротковременного пребывания. Возраст детей от 3 до 7 лет. Сегодня был своеобразный отчет о проделанной работе за прошедший год, и мы очень рады, что тот образовательный опыт, наши научные исследования вызвали большой интерес коллег. Мы наметили пути сотрудничества, и я надеюсь, что вот такой своеобразный посыл одобрения нашей деятельности станет важным стимулом для нашего дальнейшего развития. Сейчас для родителей детей, посещающих детский сад, разрабатываются цифровые диагностические и образовательные ресурсы. Они будут запущены осенью этого года. Елизавета Никитина, Андрей Богузинов, Универньюз.